Здравствуйте! На телеканале «Россия-Вести» в студии Денис Полунчуков. И главное к этому часу. Центральную часть России заметает. Балканский циклон принес сильнейшие снегопады. А в Якутии морозы под минус 60. Очень сложный момент. Владимир Путин и Джо Байден проведут сегодня переговоры. Главные темы – расширение НАТО и Украина. Президент Аргентины ревакцинировался спутником ВИМ. В Италии зеленые паспорта теперь проверяют карбиньеры, а ученые надеются, что новый штам Омикрон станет живой вакциной от ковида. Правительство России направит 100 миллиардов рублей на программу расселения из аварийного жилья. На Сахалине удалось эвакуировать экипаж иностранного сухогруза, который накануне сел на мелях как теперь сдвинуть многотонную машину. Ика, горы. горы. Все нравится, воздух вообще. В Национальном парке Северной Осетии организовали экотропу для туристов. Живописные места увидел Александр Кондухов. Так Владимир Путин сегодня проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Разговор запланирован на вторую половину дня. Он состоится в формате телемоста в закрытом режиме. Одна из центральных тем – ситуация вокруг Украины. И, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, момент для разговора сейчас очень сложный. Действительно, риторика звучит весьма агрессивно с американской стороны и со стороны... Европейских столиц мы слышим в наш адрес, мы видим вот эти многочисленные утки, которые бросаются в якобы запланированной агрессии России против Украины. При этом мы не слышим ни одного предостережения в адрес Киева, в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на Юго-Востоке. И это в совокупности с тяжелым положением в общем фоне российско-американских отношений, конечно, это все достаточно сложные субстанция для обсуждения двух президентов. Песков также подчеркнул, что нормандская четверка самодостаточный формат и приглашать в него США Владимир Путин не намерен. Еще один сложный вопрос на повестке продвижения НАТО на Восток. В преддверии переговоров из Альянса прозвучали заявления, что там не видят для себя никаких красных линий что для России, как отметил Песков, конечно, неприемлемо. Обсудят президенты также обстановку в Афганистане и двусторонние отношения, которые, как подчеркнули в Кремле, остаются в плачевном состоянии. Владимир Путин выйдет на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Разговор будет проходить по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Ее используют впервые. Предстоящая беседа лидеров России и США станет пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в июне этого года они встречались лично в Женеве. Центральная часть России во власти сильнейших снегопадов, которые принес с собой Балканский циклон. Мокрый снег и порывистый ветер с самого утра в Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Тульской областях. В Москве снегопад, как ожидают синоптики, может стать рекордным за последние 72 года. Что сейчас происходит на улицах столицы, узнаем у нашего корреспондента Николая Долгачева. Он на прямой связи со студией. Николай, здравствуйте. Когда закончится снегопад и что на дорогах? Денис, здравствуйте. Но на дорогах сейчас очень сложное положение. Конечно, транспортные службы делают все возможное. Сейчас задействованы резервы. Коммунальщики работают в три смены круглосуточно, потому что действительно Балканский циклон принес огромное количество осадков. Такого не было в Москве в начале декабря за одни сутки больше 70 лет. И тем не менее, коммунальные службы сейчас справляются. Возможно, что будут задействованы еще дополнительные силы При этом сам снегопад э, визуально выглядит вполне эффектно. Праздничное настроение у людей предновогоднее у многих, несмотря на э, жуткие в некоторых местах Москвы пробки. Вот что люди говорят. Он очень большой. Я впервые с таким встречаюсь. Мы а, вообще-то радуемся снегу. Ну и потерпим немножко. Уберут? Ну, берут и будет хорошо. Зима должна быть снежная, считаю. Водители вполне себя адекватно ведут, вроде нормально. Но снега, конечно, достаточно, но водители уступают и как бы понимаю. Все с пониманием относятся. Несмотря на небывалое количество снега, задействованных сил сейчас, как сообщают коммунальные службы, хватает для того, чтобы вычистить все дорожки. В первую очередь это касается предприятий здравоохранения, муниципальных предприятий. Вот что нам сказали в одном из районов Москвы. Работают в трехсменном графике. Круглосуточно обеспечиваем зачистку уличной дорожной сети, дворовых территорий привлекаем дополнительные силы и средства для более быстрой и качественной уборки. Ос основные магистрали Москвы при этом достаточно сильно загружены, все-таки движение осложнено и э, есть Э сложности в аэропортах. Тем не менее, все аэропорты Москвы сейчас сообщают о том, что заранее подготовились к таким осадкам. Увеличено количество техники, которая выведена на взлетно-посадочные полосы. И хотя это непросто, тем не менее справляются с тем э навалом снега, который произошел. Вот что говорит о погодных условиях Роман вильвин глава Росгидромета. Высота снега увеличится примерно на 4-7 сантиметра это достаточно много для Москвы. Тут, на самом деле это будет проблемы и для уборки улиц, и для такого нормального движения. То в последующем мокрый снег тоже радости не доставит. В ближайшее время произойдет пик снегопада в течение нескольких ближайших часов. И, как минимум, на эти сутки сохраняется желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Штормовое предупреждение. МЧС предупреждает, что и гололед возможен на многих дорожных участках. Соответственно, через сутки, возможно, ситуация станет легче, но будем следить за прогнозами синоптиков. Денис. Спасибо. На прямой связи был наш корреспондент Николай Долгачев. В России сделано 60 миллионов прививок от гриппа и 136 миллионов от ковида, включая первую и вторую дозы препарата. Это последние данные Роспотребнадзора. В лидерах Москва и Подмосковье, Белгородская, Сердловская и Тюменская области. В Самарской области те, кто прошел полный курс вакцинации, могут принять участие в лотереи. В первом розыгрыше главный приз квартиру выиграл 83-летний пенсионер из Тольятти. Ключи победителю уже вручили. Сразу три дополнительных пункта вакцинации открыли в Магадане. Один из них в аэропорту, причем желающие могут сделать прививку против ковида и гриппа. Одновременно спрос на такую процедуру в регионе значительно вырос. Новый инфекционный корпус клинического госпиталя открыли во Владикавказе. Он был построен в рекордные сроки специалистами Минобороны России. Отделение оснащено новейшим оборудованием. Снижается число госпитализаций в Нижегородской области. В регионе работают более сотни пунктов вакцинации. Это дает положительные результаты. Репортаж Леонида Муравьева. Держитесь, мы боремся за вас. Боремся. В такие моменты даже главному врачу сложно сдерживать слезы. Реанимация красной зоны. Здесь лежат те, кто из-за поражения легких уже не может дышать самостоятельно. Здесь стопроцентное тотальное поражение. Вот, да, нижних отделов. Это снимок легких Марии Лебедевой, жительница Нижнего Новгорода, пролежала в реанимации 28 больницы три недели. Сейчас, спустя два с лишним месяца, организм еще не восстановился после перенесенного коронавируса. Постоянная одышка, тахикардия, бронхиальные спазмы. На свой третий этаж я пока еще поднимаюсь с трудом. Хотя раньше мне не составляло труда подняться на девятый. Ну, вот так вот, для, для сравнения. Еще год назад Мария хотела привиться от коронавируса, но врачи запретили. У нее сильная аллергия на большинство лекарственных препаратов. Таких людей, говорят, один на несколько тысяч. Поэтому всех остальных медики ждут на вакцинацию. В Нижегородской области развернуто более 150 пунктов вакцинации, как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Регион все ближе к заветным цифрам. Уже к Новому году коллективный иммунитет должен составить 60%. Столь масштабная кампания по вакцинации потребовала мобилизовать все ресурсы, чтобы в поликлиниках не остановился плановый прием пациентов, на помощь медикам пришли волонтеры. Лиза Карина центр центру выявят на фарточек в картотеку. В рамках общей акции мы вместе. Нижегородские студенты замещают медсестер там, где не требуется специального образования. У каждого человека свой жизненный путь и каждый выбирает что-то для себя. Вот мне просто нравится помогать людям. Мне нравится приносить добро в мир. Опять же. Так общими усилиями в регионе удается не только сдерживать заболеваемость. За последнюю неделю ежедневный прирост снизился до 650 случаев, и все это на фоне смягчения карантинных ограничений. Леонид Муравьев, Антон Калмыков, Игорь Синюрина, Юлия Миронова, Вести Нижний Новгород. Президент Аргентины Альберто Фернандес ревакцинировался спутником ВИ. Об этом он сообщил в своем твиттере. Глава государства призвал граждан, которые еще не завершили вакцинацию, не затягивать, а в случае необходимости получить бустерную дозу. Первый укол российской вакцины Фернандес сделал еще в январе. Ужесточаются антиковидные меры в США. Все работодатели Нью-Йорка должны обязать своих работников сделать прививки к концу года. А прилетающим в международные аэропорты туристам теперь требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 24 часа. В Италии ковидные пропуска теперь проверяют карабиньеры. Предъявить зеленые паспорта время Риме требуют в кафе, ресторанах, вокзалах и станциях метро. Такие меры будут действовать как минимум до середины января. Специалисты считают, что новый штамм ковида «Омикрон» может стать живой вакциной. Он быстрее распространяется, но переносится легче и дает иммунитет от более тяжелых мутаций. Угроза или панацея? Новый штамм ковида – главная тема сегодняшнего выпуска программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Смотрите в 17.15. На Сахалине транспортная прокуратура изучает обстоятельства ЧП с иностранным сухогрузом. Судно село на мели в черте портового города Хомска. Спасатели эвакуировали 12 членов экипажа. Всех поместили в обсерватор. Главный вопрос теперь, как сдвинуть смели гигантскую машину. Репортаж Дмитрия Петрова. Переночевать экипажу китайского сухогруза пришлось рядом с центральной площадью портового города. Уже утром 7 декабря набережная в Хомске оказалась заставлена автомобилями спецслужб. Эвакуация экипажа – главная задача сотрудников МЧС. Но снимать с борта иностранных моряков не так-то просто. Двухметровые волны раскачивали судно, поэтому состояние корабля постоянно контролировали. Разлива нефтепродуктов не обнаружили. И пока 12 моряков собирали чемоданы и готовились к эвакуации, спасатели натянули специальный трос и поднялись на борт с альпинистским снаряжением. Членов экипажа Экипажа перемещают вот по этой веревке. На языке спасателей называется «Ход». Она выдерживает более 300 килограммов и способна выдержать двоих человек. Но за один раз берут только одного. Безопасность важнее скорости. Членов экипажа сухогруза, которые спустились на островную землю, одели в костюмы СИЗ и отправили греться в вахтовку. Там специалисты Роспотребнадзора проверили температуру. Дальше моряков закрыли в обсерваторе, который экстренно организовали в общежитии местного училища. Двухместные номера. Чистые постели, самые злые полностью, души ну, и все остальное, то, что необходимо. И питание, и будет обеспечено. Сейчас сотрудники Морспаса совместно с областной таможней ведут переговоры с представителем иностранной компании, владельцем судна. Каким образом и когда его будут снимать смели возле Хомска? Дмитрий Петров, Игорь Николаев, Вести Сахалин Курилы. В Москве наградили победителей 22-го международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». финал, который проходил в концертном зале имени Чайковского, вышли талантливые исполнители классической музыки из России, Франции, Канады, Великобритании и других стран. Все они получили не только почетные награды, но и главная возможность выступить на одной сцене с ведущими симфоническими оркестрами. Самые яркие кадры конкурса в репортаже Анны Щербаковой. Концертный зал имени Чайковского. На желанной сцене для больших музыкантов маленькие артисты. Самый волнительный третий тур конкурса «Щелкунчик». Напряженная борьба не по-детски. Между Гийомом Бенальелем из Франции мальчику всего 8. 13-летним Глебом Семеновым эмоциональное исполнение. И Райаном Хуаном техника поражает. Судьи совещаются. Напряжение нарастает. Профессиональное жюри из Германии, Франции, Швейцарии, России делает свой выбор. У меня первое место. Золотой щелкунчик у райна из Канады. Трудно поверить, что юному пианисту всего 11. Исполнение консерваторского уровня и детская мечта сбылась я в восторге, я очень рад. Я так благодарен всем членам жюри и всем, кто меня поддерживал. Особенно моему учителю и моей маме. «Щелкунчик», как всегда, открывает новые имена. На самый престижный конкурс юных исполнителей приехали ребята со всего мира. Индия, Китай, Великобритания, Испания, Ливан, Норвегия. Три номинации, сразу три первых места. Фортепиано, духовые. В специальности «Струнные» побеждает София Димитриадис. Неожиданно чувственное выступление 13-летней скрипачки. Радость, победы, объятия и поддержка родных. Ведь к золотому щелкунчику шли все вместе. Для Дмитрия Мелькумова из Москвы, который, впрочем, помимо музыки, находит время и на футбол, щелкунчик – большой шанс стать большим музыкантом. Мне очень э... Радостно, что я смог выступить в таком зале с таким оркестром и сыграть такую классную программу. Одного таланта недостаточно. Так члены жюри отвечают на вопрос о том, каким должен быть идеальный обладатель золотого щелкунчика. Тепло, добро и красота. Это тоже очень важно. А когда эти все компоненты вместе, вот тогда мы поднимаем руки и кричим «Браво!». Продолжите делать, что вы делаете, с любовью и преданностью к своему инструменту, преподавателям и родителям. Советы от мэтров для будущих конкурсантов телевизионного конкурса «Щелкунчик». Через год зал имени Чайковского, как всегда, озарит детский талант. А на Щербакова, Михаил Викулин, Вести. И вот о чем расскажем далее в нашей программе. В Ярославской области сотрудники ФСБ предотвратили покушение на сотрудников правоохранительных органов. Правительство России направит 100 миллиардов рублей на программу расселения из аварийного жилья. Об этом и не только. Сразу после рекламы не переключайтесь. Посмотрите «Вести», мы продолжаем выпуск. Дипломатический бойкот Вашингтоном Олимпиады в Пекине не помешает ее успешному проведению. Так в Китае прокомментировали отказ официальных лиц США посетить игры. Решение сугубо политическое, которое, впрочем, никак не повлияет на участие в соревнованиях американских спортсменов. Подробнее о причинах и последствиях Димарша. Денис Давыдов. Современная Америка не древняя Греция. Войны ради Олимпиады не останавливает. О том, что спорт вне политики, в Вашингтоне, наверное, слышали, но сделали, как всегда, по-своему. От штатов на пекинских стадионах не будет ни одного официального лица. Белому дому кажется, так китайские власти будут наказаны за притеснение уйгуров. Есть нарушения прав человека, о которых мы открыто заявляли. Мы считаем, этот отказ посылает четкий сигнал. Было бы неправильно наказывать спортсменов, поэтому мы решили или не отправлять официальную делегацию США. Мы будем поддерживать наших спортсменов, болея за них из дома. Олимпийский комитет США решение принял смиренно. Его глава Сара Хиршлен заявила, спортсмены знают, что и из дома власти страны их будут поддерживать. А Родина хочет, чтобы американские атлеты не только боролись за медали, но и несли возмущенный голос коллективного Запада. Спортсмены США прилетят в Китай и могут давать интервью на тему соблюдения прав человека. Да, Международный Олимпийский комитет запрещает такие заявления на площадках. Но в интервью за пределами они могут высказываться на эту тему. Слово бойкот Олимпиады звучит только от журналистов. Администрация Байдена просит не сравнивать их решение с тем, что сделал Картер в 80-м. Советские войска вторглись в Афганистан. Не американский народ... Не я не будем поддерживать отправку олимпийской команды в Москву». Проиграл тогда спорт. Через четыре года был ответ СССР и отказ от участия в играх в Лос-Анджелесе. Из-за разногласий по Тибету не ездить в Пекин в 2008 предлагали и Бушу. Но президент США своих спортсменов все таки поддержал. Бойкот Олимпиаде. Броский заголовок. Красиво звучит, но оказалось, американские политики отказались ехать туда, куда их на самом деле Никто и не приглашал. Постоянная шумиха вокруг дипломатического бойкота зимних олимпийских игр в Пекине со стороны американских политиков носит абсолютно самоуверенный и показушный характер. Им даже еще не были направлены приглашения с нашей стороны. Так что все это просто политическая манипуляция. До открытия Олимпийских игр в Пекине 59 дней. Соединенные Штаты собираются за это время отговорить от поездки в Китай официальные делегации других стран. Консультации уже идут. Традиционно нос по ветру держит Литва. Ее официальные лица тоже всей душой за уйгуров раздумывают над тем, чтобы не лететь на игры в Пекин. Официально о своих сомнениях заявили и австралийские политики. Денис Давыдов, Николай Коскин и Глеб Напара. Вести из Соединенных Штатов. В Ярославской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника анархизма, который планировал покушение на сотрудников правоохранительных органов. Им оказался местный житель 2005 года рождения. Он задержан. Следствие установило, что через переписку в закрытом чате одного из мессенджеров подросток призывал к нападениям на представителей органов власти и правопорядка. В ходе обыска у него дома найдена самодельная взрывчатка, охотничье ружье и боеприпас к нему. 100 миллиардов рублей направит правительство на программу по расселению из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Михаил Мишусин. Средства позволят построить порядка 2 миллионов квадратных метров жилой площади во всех регионах. Кроме того, более 1 миллиарда направлено на модернизацию объектов инфраструктуры в стране. В частности, на реконструкцию инженерных сооружений в Петербурге, благоустройство общественных территорий в Псковской области, ремонт очистных сооружений в Курске. Еще одним распоряжением премьера выделил дополнительно 6 миллиардов рублей для выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. «Единая Россия» возьмет под свою опеку участников Великой Отечественной войны. Об этом сегодня сообщил секретарь регионального генерального совета партии Андрей Турчак. За каждым депутатом закрепят ветерана. Это позволит обеспечить необходимую поддержку и помощь фронтовикам. Нами было принято решение о персональном закреплении каждого депутата Государственной Думы, каждого сенатора от нашей партии, а также депутатов региональных местных парламентов за конкретным участником инвалидов Великой Отечественной войны. Важно обеспечить самый тесный личный контакт депутата, сенатора с ветераном, с его родственниками, чтобы они знали о тех текущих проблемах, о тех вопросах, которые они поднимают. Живописные горные ущелья, 30-метровый водопад и целый мир редких растений и животных. В Северной Осетии, в национальном парке Алани открыли уникальную экотропу. Ее протяженность всего около километра, но практически весь путь – это настоящее погружение в мир дикой природы с краснокнижными животными и редкими растениями. Кроме того, тропа — это еще и способ сохранить хрупкую горную экосистему. Туристы идут по безопасному, заранее обустроенному маршруту. Полюбоваться красотами Кавказа сможет практически любой желающий. Потребуется минимальный уровень подготовки. Центральный регион сегодня атакует Балканский циклон. Весь день сильный снегопад, резкий ветер, налипание мокрого снега. В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. В нашей студии Татьяна Антонова. Татьяна, здравствуйте. Когда же снег прекратится? Мы уже... Нас замело за мило, за да? Замело, Денис, да. Ну что же, заметать нас будет вплоть до самого утра. Завтра днем снег немного ослабеет, но до конца все равно не... Прекратиться. И помимо снегопадов впереди у нас температурные перепады. Морозы с северо-запада уже завтра начнут прорываться в центр. В среду в Смоленске уже минус 13, но южнее в Рязани еще 0. На этом же уровне в Поволжье в Казани пройдет мокрый снег. В Черноземье декабрьские дожди. Здесь до плюс 4. На юге дожди небольшие придут в Крым. Они немного понизят температуру. В Ялте плюс 12, в Сочи все 16 и без осадков. В Петербурге в среду минус 13. Снега не ждем. В Москве днем Похолодает. Завтра до минус 6 градусов. Временами слабый снег. Очень скользко. В четверг уже минус 10. Денис, совсем скоро зима рванет с места в карьер, как говорится. Это точно. Зимние месяцы уже показывают свой характер. Спасибо погоде, рассказала Татьяна Антонова. Сегодня в 21.20 продолжение увлекательного психологического триллера «Ключ от всех дверей». Остросюжетная мелодрама о талантливом психологе Анне Королевой, которая помогает людям справляться с кризисом в жизни. Но незаметно для себя она оказывается втянутой в чужую опасную игру. Ее собственная жизнь теперь в смертельной опасности. Сразу после «Больших вестей» смотрите две новые серии. И сразу после нашего выпуска смотрите программу «Судьба человека». В гостях у Бориса Корчевникова Луиза Хмельницкая, сестра знаменитого актера Бориса Хмельницкого, рассказала о семейных перипетиях брата, о его непростой личной жизни и о том, как он в одиночку растил дочь Дарью после измены любимой жены. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим в приложении» или на сайте смотрим.ру. Вести следят за развитием событий в России и за рубежом. Оставайтесь с нами.